В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлий Ценко. Здравствуйте. Президент продолжает свои поездки по регионам страны. Сегодня глава государства находится с однодневной рабочей поездкой в Баткенской области. В рамках поездки президент встретится с жителями Баткенского района и города Баткена. Также посетит объекты социально-экономической сферы. Премьер-министр провел совещание по деятельности финансово-кредитных организаций с государственной долей участия. В ходе встречи была заслушана информация о работе открытых акционерных обществ – АИЛ Банк, РСК Банк, Гарантийный фонд, Российско-Кыргызского фонда развития в рамках года развития регионов и цифровизации. Глава правительства отметил, что за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 5,6%. За пять месяцев коммерческими банками по республике выдано более 136 миллиардов сомов кредитов, из них более 86,5 половиной сомов кредитов выданной в национальной валюте. Приоритетным направлением в работе является развитие регионов и цифровизация. В этом аспекте важна роль финансовых институтов поддержки предпринимателей путем предоставления доступных кредитных средств. А Балгазеев подчеркнул важность упрощения процедуры рассмотрения российскогрязским фондом развития бизнес-проектов. Кроме того, отмечена важность рассмотрения кредитования объектов в сфере туризма и поддержки женского предпринимательства. Финансово-кредитным организациям, в том числе акционерному обществу Аилбанк, поручено усилить работу в регионах в части кредитования сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. ФУГИ поручено ускорить решение вопросов по капитализации акционерных обществ РСК «Банк» и гарантийный фонд. Мы продолжаем работу по увеличению объема финансирования в регионах. Есть хорошие результаты. Допустим, по итогам первого полугодия в регионах, за исключением города Бишкек, одобрено проектов на общую сумму свыше 32 миллионов долларов. Это в сравнении с первым полугодием прошлого года, в два с половиной раза больше. Также мы для регионов внедряем новые финансовые инструменты, это финансирование стартапов по крупным проектам, это в трех областях, Баткен, Талас и Нарын, а также стартапы для начинающих предпринимателей, то есть тех людей, тех граждан, которые только планируют, заниматься предпринимательством. В Южной обсудили формирование открытого правительства согласно национальному плану, который был утвержден полгода назад. Участие в семинаре приняли представители гражданского общества, международных организаций, журналисты, представители местных властей. Цель мероприятия – ознакомить представителей гражданского общества с работой национального форума. Специально для этих целей уже создан веб-портал, где можно ознакомиться с тем, как работают все госорганы в Кыргызстане, оставить свои комментарии и предложения. Всего на портале сегодня представлены 18 государственных инстанций – Цель форума ⁇ построение открытого гражданского общества и усиление прозрачности работы чиновников разных уровней. Вот, национальный план действий уже запущен, больше полугода уже прошло с момента его утверждения, и мы призываем гражданское общество вовлечься в общественный мониторинг исполнения этого национального плана действий. Вкратце хотел бы рассказать вообще суть нацплана. Допустим, в него вошли такие реформы, как, допустим, повышение прозрачности системы госзакупок, да, чтобы вся система госзакупок была прозрачная, да, чтобы любой мог увидеть, допустим, договора о закупках, информацию о платежах и так далее, плюс заложены такие реформы, как раскрытие судебных актов. Учитывая существующие проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья, в органах прокуратуры отметили, что вопросам защиты прав данной категории лиц уделяется особое внимание. Так, за прошлый год и 6 месяцев этого года в данном направлении проведено 166 проверок, в ходе которых выявлено более 550 нарушений. В целях их устранения внесено 199 актов прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 156 должностных лиц. В соответствии с проведенным анализом, органами прокуратуры основными видами нарушений в данной сфере являются нарушение прав инвалидов иметь доступ к объектам инфраструктуры, необеспечение гарантий трудовой деятельности, ненадлежащее осуществление социального обслуживания, право на получение образования, несоблюдение установленного порядка предоставления услуг персонального ассистента, направление на санитарно-курортное лечение, проведение медико-социальной экспертизы, нарушение имущественных прав, а также неисполнение требований законодательства о государственных закупках товаров, обществ инвалидов. Отдельное внимание уделяется их трудоустройству. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гелезидиновой. Продолжается опрос свидетелей. Сегодня допрашивается бывший сотрудник акционерного общества электрические станции Нурлан Муралеев. По его словам, в 2011 году СМЭК спустила цену по оказанию Авазова и Назарова. На имя Цитобалдиева готовилось письмо с наименованиями четырех компаний, намеревающихся участвовать в модернизации ТЭЦ Бишкека. После того, как было получено письмо от Минэнерго, мы вплотную начали готовиться к работе, встречаться с представителями компании ТБИА и обговаривать детали, рассказал Нурлан Умуралиев. Далее он добавил, что на совещаниях по модернизации было принято решение отдать проект Тибия, так как у них есть финансовая поддержка. Но точка с российской компанией Интеррау не была поставлена. Абеку Калиеву предлагалось подписать договор с Интеррау, но Калиев сказал, что не нам это решать, пояснил свои показания Нурлан Умуралиев. Он добавил, что, кроме того, тебе подарила Министерство энергетики джип Тойота крузер В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапары Саковичен Трус депутат Джугургу Кенеша Усмумбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Абекалиев. Калиев. По домашним арестам находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлено обвинения по фактам злоупотребления должностным положением коррупции. Жители таджикского села Варух избили кыргызстанца. По информации главы Лукмыту, села Аксай Эргеш Ниаскулов, житель Аксая попал в больницу. Он продает газ. Гражданин Таджикистана заправился у него. Увидев это, его односельчанин начал возмущаться и ругаться с ним за то, что тот купил газ у гражданина Кыргызстана. Затем зачинщик вместе с его несколькими, вместе с другими гражданами соседями соседней страны избили продавца. В результате тот попал в больницу. Люди, в свою очередь, потребовали найти виновника и наказать, рассказал Эргешний Аскулов. Чиновника проверка информации о том, что дорога из Фарава-Рух была перекрыта. Собравшиеся разошлись в три часа ночи после того, как сообщили, что зачинщики инцидента были задержаны. Сегодня за развитием политических событий следят многие кыргызстанцы самых разных возрастов и социального уровня. За 30 лет независимости Кыргызстан пережил две революции конфликты, которые нанесли ущерб в 5 миллиардов сомов. История не прощает ошибок, когда личные амбиции политики ставят выше стабильности и единства народа. Сегодня эксперты, ведущие общественные деятели, уверены только в единстве – залог развития государства. Мои коллеги продолжат. Мериса Джейенбекова беспокоит общественно-политическая ситуация в стране. Поэтому он ежедневно мониторит социальные сети. Молодого отца беспокоит будущее страны. Те, кто сегодня выходит на митинги – лентяй, кому ничего делать. Те, кто думает о своей семье, работает и кормит своих детей. Сегодня за развитием политических событий следят многие кыргызстанцы самых разных возрастов и социального уровня. По мнению историка Абалабека Асанаконова, народ стоит еще перед одним испытанием. И использование простого народа как политической силы никогда не приносило пользы. За 30 лет независимости Кыргызстан пережил две революции и межнациональные конфликты, которые нанесли ущерб 5 миллиардов сомов. Все нужно решать культурным путем, уверен профессор. «Более чем за четверть века независимости в Кыргызстане было много разных политических баталей. И это тормозит общее развитие страны. Вводит людей и государства в стресс. От трени нет никакой пользы. Для нас это уже проверенный исторический опыт. Горький, и его надо учитывать. Мы должны быть более гибкими, стабильными ради своего государства». Как отмечает историк, каждый гражданин Кыргызстана должен ставить выше своих личных амбиций стабильность страны, единство народа. Иначе история не простит. Такого же мнения придерживаются и молодые ученые. Историк Чолпом Кочуманова, молодой доктор наук, уверена, что только честным трудом можно помочь развитию страны. В демократическом государстве э, мы все политизированы, потому что мы выбираем президента, мы выбираем парламент, депутатов точнее. Но все должно быть в мире. Любое лекарство, оно может стать ядом или лекарством, делай в его количестве. Вот я думаю, что сейчас молодежи нужно отойти от политики. Что должен делать молодежь? Сейчас он должен заниматься получением образования. Получение образования. Он должен думать о том, что он должен получить образование, найти хорошую работу, выполнить его профессионально, чтобы обеспечить своих родителей, свою семью. Это аксиома «Мы должны сохранять мир и стабильность единства народа». Кем бы мы ни были, научный сотрудник, госдеятель, рабочий, независимо от своих достижений, мы не должны идти на поводу у амбиций. Наша главная цель – развитие Кыргызстана в единстве и в мире. Сегодня устойчивое развитие Кыргызстана зависит от единства его 6-миллионного населения. Жители семи регионов должны быть дружно. От этого зависит будущее процветание Кыргызстана, который имеет большой опыт выхода из кризисных ситуаций. «Кыргызский народ, не делись, иначе тебя съест медведь» – эти крылатые слова я слышу с детства. Почему мы мало обращаем на это внимание? Надо быть едиными, надо сохранять благосостояние народа, обуздывать свои плохие качества. Мы должны быть вместе и думать о развитии. Иначе, если мы будем разобщены, нас съедят. Такие моменты, острые политические ситуации происходят везде. Есть проблема регионализма. Чтобы решить эти проблемы, у человека должен быть высокий политический и моральный потенциал. У целого общества должен быть высокий политический уровень. Демократия способствует решению таких вопросов путем консенсуса, переговоров и диалога. Почему бы нам не использовать такие культурные способы решения вопросов? Сегодня мир и стабильность нужны всем народам, как воздух и вода. Это создает условия для комплексного и всестороннего развития. Но там, где мир и единство, мы, научные деятели, стремимся к этому же. Единство народов и наций сегодня главное для всех кыргызстанцев. И именно они являются опорой для стабильного развития страны. Майра Мурзакулова, Бигджана Распаолу, Уларбек Кайназаров, ЛТР Ош. К этому часу это все новости. Всего вам доброго вам. До встречи.